Почему же то, что написано в ядре, называется источником сил? Изначально, когда формировалась эгрегориальная среда, повторяю, она формировалась как инструменты, как руки богов, как руки неких сил, которые здесь творят определенные цивилизационные процессы. И у них свои игры и свои законы, они сформировали эгрегориальную среду, чтобы правильно управлять людьми, Значит, соответственно, если ваше будхиальное тело собрано по тому же образу и подобию, что любой эгрегор, значит, у вас есть точно такое же право соединения со, своим, со своей силой, со своим божеством, напрямую, напрямую меняя всяческие всячески эгрегоры. Соответственно, сила, которая вливается в ядро эгрегора, это сила бога, который породил этот эгрегор, и если вы сами становитесь такой персоной то эта сила начинает вливаться в вас, вам нужно только правильно осознать свою ценность, ибо та же самая ценность была у силы, породившей когда-то вас, ваше сознание, вашу душу да, и полностью эгрегориальную систему, которая на настоящий момент курирует вас. Эгрегоры, конечно, не будут давать вам этого делать, да, потому что их основная задача, чтобы сила бога приходила к ним, а они ее уже распределяли, как посредник такой. Да. А задача человека сказать, нет, извините, мне посредник не нужен, я вот со своим прародителем как-нибудь сам. Сейчас да, попробую договориться, может быть, мы с ним как-то через некоторое время друг друга и начнем слышать. Понятно, что уровень эгрегора, уровень будхиального уровня предполагает достаточно высокий уровень сознания, и если сознание человека, точка сборки, его доходит до уровня будхиального, то он становится подобен эгрегориальной системе. А если он находится ниже, а у людей обычно ниже, болтается где-то между эфиркой и астралом, да, то понятно, что до бога им достучаться невозможно, но постоянное планомерное развитие сознания, особенно в этом отношении помогают силы стихии, потому что они жестко фиксируют сознание человека на том уровне, на котором мы, предполагаем, на котором мы возбуждаем стихийную силу, Значит, соответственно, в этот момент мы становимся равны эгрегориальной системе, и по сути для божества, да, для силы творящий здесь определенную реальность, без разницы уже в кого вливать силу, в вас или в тот эгрегор, потому что с его позиции вы абсолютно равны. Чтобы не было никаких э, аллюзий на этот счет, еще раз э, довожу до вашего сведения, что боги это не люди, они на ногах не ходят, это разум, у них совсем другое мышление. Да? Они как, вот, знаете, как вы сверху смотрите, там, пролетая над самолетом, вот этот домик и вот этот домик. Вот видите, два домика, да, и вам сверху они абсолютно равны. Это снизу они вам не равны, здесь живет бухгалтер Иван Иванович, а здесь завскладом, а здесь моя приятельница. То есть сюда я не хожу, сюда я не хожу, сюда я хожу. Это с человеческой точки зрения, а сверху абсолютно все равно. Какой завсклад, какая приятельница, домик и домик. Вот здесь приблизительно тот же самый метод. Я хочу, чтобы вы это увидели. Значит, соответственно, если ваше будхиальное тело приходит в соответствие, информационное соответствие той силе, которая изначально призвана вас курировать и поддерживать, у вас больше шансов, и вероятность, что вы эту силу будете получать напрямую, минуя любые посреднические структуры. Ибо посреднические структуры, как вы знаете, всегда берут свою долю. И доля этой, иногда бывает, очень-очень высокая. Настолько высокая, что человеку ничего не остается. Знаете, в этом отношении есть хороший анекдот, он очень сильно иллюстрирует, как эгрегоры с людьми взаимодействуют. Да, когда один мужик к другому приходит и говорит, слушай, продай рубль до завтра или там на неделю. Он говорит, хорошо, да. Ну давай мы с тобой договоримся, через там, неделю отдашь два. Он говорит, хорошо, не вопрос, просто очень сильно сейчас надо. Да? Дает ему рубль. Займодавец, ему ну, задает вопрос, слушай, тебе же, наверное, будет очень трудно отдать мне 2 рубля через неделю. Но вообще, конечно, говорит, да, взял рубль, отдал, да. давай мы сделаем так, ты мне рубль отдашь сейчас, а второй через неделю? Давай, говорит, вроде бы, да, логично, отдал рубль и стоит, как дурак, без рубля еще и должен. Вот взаимодействие с эгреголем всегда идет именно по такой арифметике, как с банком. Да? Как вот эти быстрые деньги. Здесь все то же самое, поэтому, если есть возможность избежать посреднических услуг, то лучше их избегать. Поэтому собственное ядро и тело системы они должны быть мощное, сильное и очень накачанное. Более того, если у вас в теле системы много целей, это делает вашу систему более сильной и более устойчивой, потому что она начинает вибрировать на более высокой частоте, она начинает работать не время от времени, когда возникли обстоятельства реализовать меня одну единственную мою глобальную цель, она работает постоянно, мелкая цель, большая, мелкая, большая, мелкая, большая, мелкая, большая. Вибрации ядра становятся сложными, а это значит, что Сознание человека приобретает достаточно сложные и непредсказуемые характеристики, его вибрации представляет собой сложный сигнал то есть несколько отличный от синусоида. А если сигнал отличный от синусоиды, вас вычислить в этом мире и остановить становится значительно сложнее. Потому что для вашей остановки, для вашей фиксации нужна такая же сложная программа. А сложную программу надо писать под от вас отдельно. Кто будет этим заниматься? Никто не будет этим заниматься. Поэтому вы становитесь в большей степени от эгрегоров неуязвимыми. А вот когда ваше сознание представляет собой синусоиду, то есть у вас очень простые ценности и очень простые цели: поесть попить, поспать, размножиться Поесть, попить, поспать, размножиться Ну и так далее. Да? То есть мы повторяем этот процесс <х humpbul nessun> с, календарным, <с, <sociales> с календарным ритмом, то тогда остановить вас очень и очень просто, надо просто войти с вами в резонанс. Да? А когда ваша вибрация представляет собой чистое бронанское движение, да, плохо, плохо функционируемое, плохо описываемая функции, то вам и сложно описанную функцию, по крайней мере, это сложная функция, то вы становитесь в большей степени неуязвимы. Чтобы добиться такого качества сознания, помните, целей должно быть много.